«Приветствую тебя, храбрый воин. Я Назграл, командир пограничной стражи Доратара. Хочешь послужить королевству? Тогда слушай. Гарпии с северных предгорий повадились нападать на наши караваны с продовольствием. Если ты сумеешь найти и уничтожить их логово, тебя ждет награда».